Друзья мои, здравствуйте еще раз вам не собиралась сегодня выходить в эфир, но только что прочитала сообщение. Дело в том, что мы вот не знаем, кто за той стороной сидит экрана. Да? Я с вами говорю: общаюсь, рассказываю о том, что мне нравится, что нет. А оказывается, заходит какая-то детвара, которые абсолютно не имеют воспитания, которые не понимают, что они пишут. Заходит какой-то ребенок и пишет мне всякие гадости. Друзья, я, конечно, на такое все не обижаюсь, потому что э, глуп тот, кто говорит глупые вещи. То есть, если ты обижаешь человека, значит, ты сам к себе так относишься. Если ты решил кого-то оскорбить, понимаешь, что это все относится именно к тебе. И вот то, что этот ребенок, я не знаю, кто он, потому что потом написали, нет, это не я, там, ты, ты, ты, ты это написал какой-то мой брат и так далее. Я считаю, что это все-таки недостатки воспитания. Это то, что, э, несмотря на то, что даже детки бывают и маленькие, но и маленькие детки, которым по два годика, они абсолютно все разные. И все зависит от воспитания. Один тянет к себе игрушку, а другой несет игрушку и делится с этой игрушкой с другими. И не ждет, не ждет ничего взамен, ему просто хочется поделиться. Один человек хочет сделать приятное другое другому. Поэтому и к нему будут относиться уважительно. А если э, сидит тот, который считает, что он имеет право оскорбить другого, ну, ты будешь получать то же самое на свою голову. Вот именно тот, э, я даже не, не хочу сказать, или это был мальчик, или это была девочка, это было оно. Вот то оно, которое решило меня там оскорбить в этих, э, не знаю, что он имел тем, что он писал, но, скорее всего, это оно, а оно, оно все время всплывает. Поэтому то оно, конечно, получит по голове тем же, чем и он э, относится к своим людям. Как говорят всегда, чего хочешь, то и получишь. Поэтому, друзья мои, относитесь всегда уважительно друг к другу. Не думайте, что вы можете быть выше всех. Будете уважительно относиться от уважительно будут относиться к вам. Будете вы любить всех окружающих, точно так же будут любить и вас. И э, если, если кто-то решил сделать вам гадость, просто не обращайте на это внимания. Это гадость, вот это все то, что они хотят, они получат ее обратно. Я, честно говоря, э, Хочу сказать вам, действительно, этот закон работает. Этот называется «Закон двумеранг. Как ты относишься к людям, точно так же относится и к тебе. Поэтому это я включила сегодня в прямой эфир для того, чтобы ответить вот тому мальчику или той девочке. Скорее всего, то, что он писал, я сделала так, чтобы все комментарии читались. Я, конечно, этого пользователя заблокировала, вот. Но мне хочется сказать, что то, что он написал, не показывает о нем не то, что хорошего мнения, а просто-напросто его, так как я назвала его, просто можно назвать «оно». Это не мальчик, не девочка, это просто существо среднего рода. То есть такие вот выходки нехорошие, они никого не задевают. Да, ну, естественно, то, что я вышла вот вышла в эфир. Вышла в эфир для того, чтобы ответить этому, этому э, среднему лицу, ответить то, что он, в принципе, не прав. Если хочешь быть человеком, научись быть человеком. Научись быть человеком. И не, будь, и не будь вот этим вот средним родом. Друзья мои, у меня работает чат. Может быть у кого-то из вас есть по этому поводу возражения. Я жду от вас. Я жду. Пожалуйста, присоединяйтесь. Как вы думаете? Как вы думаете? Вот в принципе человек себя показывает человеком, когда? Я считаю, что все таки человек себя показывает человеком именно в культуре воспитания. Чем лучше, чем выше у нас культура, тем мы выше станем на ноги, тем мы будем прочнее стоять на этой земле. Когда мы никого абсолютно не будем обижать, относиться к другим так, как мы относимся к себе, как мы хотим, чтобы отнеслись к нам, мы будем прочно и хорошо стоять на этой земле. Мы будем всегда успешны. Мы будем всегда счастливы, потому что счастье ведь разное. Счастье бывает разное. У нас все будет в жизни получаться. Значит, мы не будем пессимистами, а будем оптимистами. Только пессимист может обидеть другого человека. Только тот человек, который не уверен в себе, может обидеть другого человека. Человек, который не уверен в себе, человек, который считает, что к нему относятся не так, как он хочет, он будет всегда кого-то обижать. Он будет обижать младших, он будет писать какие-то сообщения, потому что ему же не ответят. Да? Он может просто взять и написать, «Ну, ты бабка, что ты там ведешь какое-то?» Да, я бабка, у меня уже есть внук, да, я бабка, я прожила на этом свете уже, дай Боже. А вот ты, средний род, прожи, прожил или нет, это еще и проживешь ли нормально и хорошо, если так, если не будешь воспитывать сам себе. Воспитать надо, скорее всего, воспитание всегда идет от твоей головы. Поэтому должно быть самовоспитание, самовоспитание. Надо быть человеком с большой буквы. Еще кто-то ко мне присоединился. Друзья, я э, вас призываю, если все таки вам интересно, напишите комментарии, напишите, что вы думаете по этому поводу. Э, я начала с того, что э, какое-то, я не хочу сказать, это мальчик или девочка, зашли ко мне в «Друзья», и вот это вот средний род, потому что то, что он написал, здесь не назовешь ни мальчиком, ни девочкам, это скорее всего оно. Вот тот средний род решил, что он имеет право меня оскорблять. Ну, наверное, так он относится к тебе. Поэтому я еще раз говорю, мое мнение такое. Как относишься к людям, точно так же будут относиться к тебе. И, конечно, надо быть культурным человеком. Надо обязательно, если ты младше. Уважать старшего, не обижать младшего. Это, это такие истины, которые ну, прописаны испокон веков. Поэтому я считаю, что надо додерживаться, поддерживать эти истины. И будет все хорошо, будет успех в жизни, будет бизнес, будут деньги, будет счастье, будет здоровье, в конце концов, обязательно, если будете относиться друг к другу с любовью. Друзья мои, никто не хочет написать. Я буду на этом заканчивать свое такое вот небольшое выступление. Пишите мне в комментариях. Я комментарии, конечно, читаю и всем стараюсь отвечать. До новых встреч, друзья. Всего вам хорошего, хорошего дня.